Всем привет! Чувствую, мужчина. Мужчина мечтает о серьезных отношениях. Мужчина находится в паре, уже есть серьезные отношения. И также мужчина вокруг себя видит, что по улице даже идти, либо же друзья знакомые, у всех есть серьезные отношения, все находятся в паре. Всем пока!